Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим самые странные видео в мире М -м -м. Проходите, проходите, спасибо Все, кто за 3 секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал Это лето стоит одним из самых незабываемых в вашей жизни Итак, считаем, 3, 2, 1, 0 Лето отправляется к вам, а мы начинаем Какой сладкий! Сладкий! Сладкий, да? Вау, как будто это пышное платье балерины. Ж -ж -ж -ж. Как кисточка вбирает в себя блестки, также она легко вбирает в себя пыль. О, вот это взрыв. Тонкая работа. Тонкая. Фу, это столетние яйца, вы в курсе? Черные, как их можно есть? Не боятся травануться? Фу. Ну, я бы честно попробовала бы так для опыта. Кажется, от одного укуса мне бы стало плохо на пол жизни. Капец, такое ощущение, что это можно намазать на бутерброд. Правда. Вот прям взять и намазать на бутерброд. Косметический бутерброд. Вау, как это офигенно! Как это офигенно! Ну, просто убили к черту целый блеск для губ бальзам ну ладно непонятно это сладкая штука такая сладкая очень сладкая какие миленькие баночки вот только из-за баночек можно это все купить И прямо хочется чтобы их дома было много это так красиво очень Розовенькие такие, блин, как прикольно Ой, ауч, ауч Это что, упаковка какая-то? Упаковочка М -м -м, Мамочки! Мне кажется, это было... Я бы сказала, не поместилась ко мне в рот, но оно бы поместилось Такая вкуснятина, ей-богу А что, это мужской какой-то торговый центр был Где мужики играют на какую-то фигню О, Что за волосы в каком-то странном тазике Ой, это вкусно Оливочки, маслиночки Я Надеюсь, это они, по-моему, да Хотя похоже больше на раненки С перцем Капец у него руки, смотрите, как двигаются Как будто он робот Вообще все так отлажено Вот точно так же, как вот это вот Интересненько. Вау, так чисто упаковали. Как вам такой замес? Мне нравится. Я бы замесил тебя полностью. Я бы замесил тебя полностью. Фу, ненавижу вот эти все ногти, вот это вот все. Это как-то все странно. Зачем они это сделали? Чтобы ноготь не врастал? Ну, ой, все! Ха-ха, это было классно! Это был классный трюк. Этот робот рисует лучше тебя. То есть ты рисуешь, он повторяет? Это, это ужас, это что? Это как... Фу, это какая-то каша. Фу, кто будет пенку, не я. Обычная нарезка... Мясо. Ж -ж -ж -ж. Взболтать, но не перемешивать. Это похоже на омлет. Это просто кирпич из омлета. Эта сковородка специально так делает. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Но это супер мягко, мне кажется. И на второй половинке можно что-нибудь еще сделать. Креветочки, например. Авокадик. Джим. О, это лепка. Вот тебе дают такой материал, ты нифига лепить не умеешь. И такой думаешь, блин, я сейчас все запортачу. Или это слаймы? Подождите, что-то типа того. Ммм, это маска с семенами чье. Вот как она делает. Капец, синевой. Лицо синевой, хочешь? Похоже на какое-то суфле. Десерт. Но это не оно. Волосы, трубочки, а, трубочки сейчас у чужого выплетят вы, Вы, вы пример. Это очень интересно. Колбаса, ты моя колбаса. Фу, представляй, как эти все жилы на зубах скрипят. И мне становится плохо. Это похоже на холодец. Но если бы это был холодец, он не был бы такой какой-то упруги слишком. Фу, фу, это жир какой-то! Фу, блин, да что такое? такое... А -а -а -а! Фу -фу, это же больно, невыносимо. Пытка такая была. Я читала. Не надо таких пыток, пожалуйста. Это перебор, это зашквар. Это тофу. Тофу я люблю. Оно жарится на оливковом масле. Веганский продукт, очень вкусно. Ну, это для вегана вкусно, для остальных невкусно, безвкусно. Я бы даже так сказала. Но если добавить туда чуть-чуть приправок или зелени, м -м, ну, это потом. Плетение. Я, кстати, раньше тоже из травы -то такое пыталась замутить. Не помню, увенчался ли мой стартап успехом. По-моему, нет. Это я. Покупаю себе жратву на вечер. С такими чеками. Фу -фу -фу -фу -фу -фу. Это блин? Это не блин? Это что? Это прикольно похоже на какого-то ската, который плывет в океане. Ну вот скажите, вот обязательно при этом уметь рисовать? Ты просто должен абстрактно добавлять какие-то узоры на какую-то деревянную палку. И бабах, ты творческий человек. Сразу же тут такой художник весь куда деваться. Это, это, это что? Для чего мы это делаем? Чтобы нечаянно никто не провалился. Сетка такая над дыркой. Капец, вы видели этот цвет этой краски? Она как будто с другой планеты. Серьезно, она невероятно голуба, красивая. Вообще просто нереальный цвет аквамарин. Или это не аквамарин? Неважно, но в общем классный. Хотелось бы посмотреть концовочку русалочий хвост. А, это рыбий. Ну, одно и то же. Просто русалка умеет делать. А -а -а, а -а -а. Это, кстати, песня не из русалочки. Это, по-моему, из красавицы и чудовища. Да! А -а -а, седалище. Ты свое седалище поправь, прежде чем сидеть. Вот опять же. Я такой творческий человек. Я просто классно разливаю на какую-то грушу, краску из тазика. И вот это я так вижу. Я так вижу. Че это за жижа? Похоже на жженый сахар. Растопленный. И добавленный туда соевый соус. Кто так не делал? Сделайте. Только не спалите всю квартиру. Когда я делала так в детстве, воняло все. Горело все. Очищаем кость от мяса. Фу. Какие волосы! Я хочу такие же! Очень-очень! Блин, я постоянно загадываю желание, чтобы вот у меня была суперсила. И я могла делать все, что угодно с волосами, как я это люблю. И им ничего бы не было. Ничего. И вот, например, я хочу проснуться с такими, просыпаюсь. Хочу проснуться с такими, просыпаюсь. Какой классный клей. Растопилось все. Растопилось. Тесто. О -о -о -о -о -о -о -о Целый таз со слаймом. Они, надеюсь, понимают это. Как им крупно повезло. Месить вот целый день вот это. Фу, это же тот самый вонючий. Вонючий. Вы поняли. С которым в аэропорты не, не, не пускают. Что это? Куда это? А? А? Горка из коробок для коробок. Ну да, это очень круто, они придумали. Лучше один раз приклеить все, чем каждый раз спускаться вот это вот. Хотя можно просто кидать. Интересно, у него производство вообще. Капец! Все покрасил! Это, это куда это ему потом может быть у него куры едят специально окрашенное зерно а потом несут голубые яйца хм. неплохо неплохо мы вот так вот вот такие вот такие вот штуки плывут вот так обхоженные клеры но плоские слишком для них как интересно Фу.